Депутат Лукин скрыл от вас всех, что именно потому, что отсутствует договор между Россией и Украиной, никто Украину никуда не примет. Ни в НАТО, ни в Европейское сообщество, никуда. До тех пор, пока в Украине не будут урегулированы пограничные вопросы. Он, величайший наш международник, вас сегодня обманул здесь. Именно это самое главное. Это сердцевина того, что нельзя и не нужно ратифицировать. В другом бы месте он бы это доказал. Ему счастлив, ему стыдно, он же все-таки профессионал, потом уже депутат, потом яблоко, потом уже хозяева за океаном. Сперва он все-таки понимает, что он обманул. Второе, Геннадий Андреевич, то же самое вы здесь сейчас заявили о необходимости ратифицировать, ссылаясь, так сказать, на некоторые позиции, которые тоже никак нельзя воспринять. Именно потому что у нас нет договора, мы можем спокойно с вами... Дальше думать и решать вопросы все наши территориальные, пограничные. О каком государстве вы говорите? Как-то сложилось государство. Вы в истории не найдите, я историк, найдите мне хоть одну строчку, что существовало государство Украина. Где и когда? Где? С 17 по 22. Демократическая Украина. С Петлюра и Смахно. И потом мы всех вычистили из Киева. Потому что Киев это начало России. Киев. Поэтому никогда в истории не было украинского государства. Никогда. Если мы с вами в марте 96 -го года отменили Беловецкие соглашения, за что 9 марта нас чуть с вами всех не арестовали здесь, слава богу, два генерала не позволили. Мы не хотели этих беловец. Это было ровно 7 лет назад, это преступление. Это кто создавал государство? Кто позволил этим трем гражданам собраться в тайге ночью? И Горбачев ходил по Кремлю, ему говорят, дай команду КГБ арестовать. И Горбачев не дал, он главный предатель. Никакой Украины нету, никакого в СНГ нету. Если СНГ есть, давайте сходить. Три позиции. Российской империи нету, согласен, плохо. Советского Союза нету. Где Украина? Она в СНГ же не вошла. Она же обманула нас всех. Она нигде, ни в каких органах СНГ не участвует. Она во всем участвует как гость-наблюдатель в западных любых организациях. Она уничтожает нашу армию на Украине, она разрезает наши самолеты. Ведь я вам объясняю, как юрист международник, если мы подпишем этот договор, Турция заберет Севастополь. Вы же дипломат, министр Иванов, объясните им, как Крым отошел к России. Поключу к канадзинскому мирному договору, в котором есть строчка. Если когда-либо юрисдикция России не будет над Крымом, Крым возвращается Турции. И она будет иметь право забрать Крым и никогда уже не получим Крыма. Именно. Ратифицируя сегодня договор, мы признаем, что мы, России никакого отношения не имеем к Крыму и к любым другим территориям. Вот он три ложных посылки и от вас-то скрывают. Поэтому не надо ратифицировать. Пройдут годы, вырастет новое поколение. Оно накажет всех и за Беловецкие соглашения, и за 91-й, и за 98 год. И если мы хотим действительного единства, как раз нужно делать, как делает Лукашенко. И нам говорят, что вот, мол, сегодня на Украине... Смотрит, если мы не заключим, то антирусские силы воспрянут. Нет, наоборот, ложь. Ложь. Этот договор создан антирусскими силами. Раз вам пришли из МИДа, вы должны иметь в виду, что МИД полностью под колпаком от государственного департамента. Все, что МИД выдает, все согласовано с госдепом США. Это филиал госдепа. Прямое указание то, что американцам именно это и надо. Геннадий Андреевич, вы заблуждаетесь в этом, думая о том, что там 500... Дипломатов это они подготовили договор, не украинский, русский народ. Они подготовили этот договор специально. Они сидят, чтобы скорее договор, скорее тут же будут ставить пограничные столбы. И вот тогда уже трудно будет что-либо сделать. Сегодня в поезд входят просто таможенники-пограничники. Когда столбы и колючая проволока, они дали уже деньги. Дали деньги, чтобы поставить пограничные столбы. И вот тогда вы действительно ни лекарства не направите, не ни поедете никуда. Вы вспоминаете 42 год, кого-то там ранили и война. Я в 191 году вышел с самолета, и они против меня поставили автоматчиков, чтобы я не прошел в город Севастополь по приглашению депутатов городского совета. Это был 91 год. Поэтому все, что сегодня на Украине делается, это про западную силу, они все делают для того, чтобы помешать Украине оставаться частью нашего содружества. Этот договор им нужен для правового оформления своих действий. Поэтому не надо обманывать. Наша армия стоит в Приднестровье, и Украина мешает. Она мешает полетам наших самолетов. Она закрывает уже сегодня нам небо для наших военных самолетов, следующих нашу оперативную группу в Приднестровье. Разве не они это делают? Разве не они запрещают нам менять оборудование, менять, так сказать, технику, солдат? Всячески препятствуют. Не имея договора препятствуют. Получив договор, все. Мы развяжем руки. Рамочные, рамочные, чтобы отделиться окончательно от России. Правильно вы говорите? В рамках этого договора нас заставит, заключив рамочный договор, мы принимаем автоматические обязательства заключить все последующие, истекающие из отдельных позиций, по которым русский язык не будет никогда на Украине. Сегодня еще можно его сохранить, а по рамочному договору это другое государство. Мы не имеем права больше вмешиваться. Сегодня симулифицируем все. Любые ваши взгляды, что вы не можете послать лекарства, это вмешательство во внутренние дела Украины. Она имеет право не принимать ваши лекарства, деньги, вводить любой язык. Она турецкий ведет, и мы не имеем права вмешиваться. Это чужое государство. Давайте дадим всего полгода предложить украинскому правительству депутатам летом 99 -го года провести референдум. Я вас заранее говорю, 90% на референдуме выставлются за проживание в едином государстве с Россией. В едином. А март 91 -го года, разве они уже не высказались? Их же обманули потом, проводя повторный референдум. Поэтому не надо обманывать нам друг друга. Никакой ратификации. Пожалуйста, дадим возможность народам Украины высказаться, чего они хотят. Пока это происки Кучма. Кучма обманул. Он шел на выборы с лозунгом «Ближе с Россией», что все будет дано для русских. И с Россией обманул. Только они его привели к власти, Русские. 12 миллионов, проголосовали, думали, что он будет лучше Кравчука. Он хуже Кравчука. Как у нас, Горбачев, Ельцин поменяли, только хуже получилось, да? Так и там, Кравчук, Кучма, ничего не изменилось. все в худшую сторону. И экономика, наконец, последняя. Нам, Украина, мы на Снежане у нас находится. Ради бога, станьте независимыми, но вы должны сами себя всем обеспечить. Продолжается эта тактика, политика, когда мы содержим СНГ. И нам, Украина, должна полтора миллиарда долларов. Кто без карточек, зарегистрируйтесь в секретариате. Покажите результат. Уважаемые депутаты, во время перерыва, пока объявлялся, во-первых, звонил Александр Николаевич Скаченко, просил всех депутатов поблагодарить, и Верховная Рада Украины всем признательна за ратификацию данного документа. Учитывая, что сегодня, 25 декабря, совершен антироссийский антигосударственный акт, когда... Повторилось событие декабря 1991 -го года, когда тот Верховный Совет ратифицировал договор о создании СНГ. Мы, как депутат Кобзон, который вышел из этого зала, поскольку здесь есть антисемиты, покидаем зал заседания Государственной Думы, поскольку здесь большинство антирусских... Элементов и большинство депутатов фракции КПРФ именно проголосовали. Мы против коммунистов ничего не имеем. Мы имеем против идеологии, которая с 17-го года разрушает Нашего государство. Государства. Вы говорили, что 17-й год вы не виноваты. Согласен. 41-й виноваты. 91 мы не были с вами. Но в этом зале мы были с вами сегодня. Сегодня вы совершили четвертый раздел российского государства. Украина войдет в НАТО. И натовские войска будут стоять под Курском и Смоленском. В этом виноваты вы, кто сегодня голосовал. Поэтому пусть у вас отсохнут руки 243 предателя России. Владимир Мы Владимир уходим отсюда и всех призываем.